вы узнаете, чему ваша тетя может вас научить спонсирование людей, которые будут присоединяться к вашему бизнесу в сетевом маркетинге. Давайте поговорим о вашей тете. Смотрите, представьте, что вы планируете свадьбу да то есть у вас свадьба пускай возможно жена ты замужем но вот представьте вот этот самый главный яркий момент вашей жизни возможно вы только планируете либо не планируете но в любом случае представьте вашу предстоящую свадьбу и вы хотите пригласить свою тетушку анну давайте представим что у вас тетушка анна либо валя неважно не и у вас будет два доставки ей приглашения первое это найти ее адрес, убедившись, что она заинтересована в участии вашей свадьбы, а затем отправить письмо с приглашением и с обратным адресом. Либо вариант два. Вы откроете банковский счет, предположим, там на несколько тысяч долларов, распечатайте тысячу экземпляров приглашения, вы наймете пилота, вы наймете пилота, чтобы он летал над городом, в котором живет ваша тетя, и разбрасывал э, вот эти все приглашения по всему городу, чтобы э, в каком то таком такой огромной надежде, что она получит, по крайней мере, хотя бы одно приглашение. Вот, ребят, напишите, какой из этих двух вариантов э, вы выбрали бы. По сути, это довольно очевидно. Но когда дело доходит до сетевого маркетинга, Большинство сетевиков делают очень глупый выбор. И большинство лидеров сетевого маркетинга сами выбирают, вижу, ребят, что единички, большинство лидеров сетевого маркетинга сами же выбирают и обучают второму варианту. Проще говоря, большинство сетевиков используют неэффективные а, маркетинговые стратегии дробовика что Поэтому буквально все, что они знают, вот этому всему и учат. Но эм, как дробовик стреляет, да, то есть по сути дробовик делает такой дезориентированный выстрел, и поэтому попадает лишь вблизи, поэтому вот как бы называется тема маркетинга дробовика по воробьям, да. И большинство бомбардируют предложением своих друзей, родственников, незнакомых людей с ужаснейшими подходами, письмами, листовками и молятся на положительный подход. В последнее время я обучаюсь только на Западе, на американском рынке. Слежу за некоторыми интернет-предпринимателями нашего также рынка, но они тоже стремятся в Америку и обучают их. И есть очень у меня ментор, очень знакомый, хороший ну, наставник, нельзя, Но я его называю как бы другом, да, то есть ментором Костагара. Вот. Мы вообще обсуждали, изучали его первые попытки построить MLM в 90-е годы, которые полностью прогорели, потому что он буквально пытался зарекрутировать всех. Даже тогда это, это работало, но не, ну не, ну не тоже были определенные ошибки не квалифицируя никого, не выявляя потребности, серьезно ли он настроен строится этот бизнес. Если тогда на это можно было бы уже наломать дров, то сегодня это вообще капец. Разочарование очень быстро приходит, выгорание, как я бы так сказал. Но в то время уже Коста, Коста Гара, вы можете набрать, посмотреть, что это за человек. Это лев в сетевом бизнесе, это как бы очень знаменитая личность в МЛМ рынке. Он уже тогда, в 90-х годах, был хорошим рекрутером. Но как быстро он рекрутировал людей в свою команду, так быстро и они уходили. И позже он пришел к пониманию, что люди совершенно разные, с разной мотивацией, что он определил вот определенный тип людей, которые больше всего подходят к его потенциальным партнерам и были бы настроены серьезно строить эту сеть. И ему также удалось выяснить, те типы людей, которых он должен вообще избегать, так как они наименее вероятно, что начали бы делать вообще что-то в его бизнесе, и хуже всего навредили бы его бизнесу, потратив его время и энергию. И вот после многих проб и ошибок Костов выяснил свой вот этот рынок, тех людей, которые смогут стать лучшими в построении его дистрибьюторской сети, И, и вот Практически исключительно он сосредотачивал все силы на этих людей и игнорировал тех людей, которые просто тратят его время. Поэтому э, Коста вообще и открыл вот эту горькую правду еще тогда. Вот представьте, к нам э, только пришел э, сетевой бизнес вот, в 90-е годы, и вот у нас это было капец как э, совершенно модель этого бизнеса. Когда этот рынок уже существовал более 30 лет, ну, не более, где-то к 30 годам, потому что в 70-е годы начал популярным в Америке, да, хоть там были какие-то судебные, думали, что это финансовые пирамиды и так далее, но в любом случае много доказательств было предъявлено, и сетевой маркетинг, сетевой бизнес отнесли как к бизнесу. И вот тогда он уже в 90-х открыл вот эту горькую правду, что большинство сетевиков в конечном итоге рекрутируют и спонсируют тех людей, которые, скорее всего, будут тратить их время и повредят их бизнесу. И вот, к сожалению, к нам это доходит очень-очень поздними, поздними темпами. Если у них уже в 90-х годах зарождалась вот эта идея, что нужно выявляться целевую аудиторию, а не предлагать каждому, то там это только дошло к 2000-м годам, как только вот интернет у нас более активно начал зарождаться, люди начали говорить о целевой аудитории. Так вот, вот как найти и начать взаимоотношения с теми людьми, которые открыты к вашим, именно к вашим предложениям? Где-то пять лет спустя, сражаясь, так сказать, в сетевом маркетинге, я вывел, что научиться определять лучшую свою целевую аудиторию, это еще не самое главное. Самое главное, важно изучить, как их найти и привлечь именно тех, кто будет позитивно настроен и открыт к возможности развития через интернет. Не знаю, возможно, вы еще даете надежды, что вы построите бизнес офлайн. Моих два проекта, вот предыдущий проект, в котором я за 4 месяца построил команду в 476 человек всего за 4 месяца, с объемом бизнеса в 135 тысяч долларов, практически, вот если взять соотношение интернет и офлайн, то 80% я использовал онлайн и 20% я использовал только офлайн. То есть в э, эти 20% в офлайн ходило мое ближайшее окружение, кому я мог предложить. То есть я не всем предлагал. Вот я видел человека, так как у меня уже опыт более 6 лет, вот это плюс. Вообще есть офлайн э, методы, которые нельзя заменить онлайн. Это большие офлайн события. Тем не менее, вот большинство из, из, из индустрии сетевого маркетинга продолжает распространять миф о том, вот, за, вот услышите меня о том, что каждый вот каждый человек это ваш потенциальный кандидат. Поэтому, если вы новичок или продолжаете вообще терпеть какие-то неудачи э, в сетевом бизнесе, таким подходом вы никогда не выведете себя к финансовой свободе, о которой вы мечтаете, с, кото, э, с той целью, с которой вы пришли вот, в этот сетевой бизнес. Не процесс рекрутирования будет создавать богатство для вас, а то, как вы рекрутируете, кого рекрутируете и то, чему вы учите своих кандидатов, потому что если вы продолжаете строить свой бизнес старыми методами, листовки, холодные контакты, это идет как тренинг личностного роста, но если вы вовлек... вот потратили месяц на холодных контактах, чтобы человека одного либо двух и показывать ему этот же метод он быстро от вас просто-напросто убежит и я вот этот метод называю слепой ведет слепых вот, зацепите вот эту фразу можете в своем жаргоне потом в своей презентации использовать слепой ведет слепых сегодня существуют вообще небольшие группы вот этих элитных профессионалов сетевого маркетинга которые постоянно обучаются новым знаниям, лидогенерации, продажам, рекрутингу, и вот и, и не зря. То есть, возможно, ваши спонсоры могут вас еще, знаете, предостерегать. Не ходите на сторонние тренинги, не ходите на те к тому автору, он начнет либо ваш, вас рекрутировать. Либо вам говорить неверные пути, вы будете сбиваться с того темпа, который вы развиваете, продолжайте слать спам, продолжайте создавать дополнительные аккаунты ВКонтакте, продолжайте, продолжайте действовать, и все будет. Но люди, которые словили волну, понимают, что нужно учиться у интернет-предпринимателей, что такое лидогенерация, как рекрутировать, как правильно продавать. И когда я обнаружил, что Google, Яндекс, сегодня Фейсбук, ВКонтакте, готов вам рассказать прямо, вероятно, будь готов рассмотреть ваш продукт или возможность, игра полностью изменилась для меня. А если вот Костагара, да, то есть однажды обнаружил, как построить бизнес в офлайн а, режиме, вот, я открыл для себя онлайн на стероидах, да, то есть без необходимости покидать свой дом который поставил меня в неоспоримое преимущество перед всеми другими сетевиками и даже конкурентами на уровне интернет-предпринимательства. Маркетинг, это... Маркетинг – это продвижение. И это процесс, когда с холодного рынка, да, то есть холодный клиент, который вас еще не знает, постепенно утепляется, становится горячим, проходит определенную воронку, определенный фильтр, и на выходе появляется тот человек, который горячо хочет к вам присо присоединиться, либо купить вашу экспертность, купить ваш продукт, ваш коучинг и быть вместе с вами. Вот, маркетинг – это, по сути, это самое важное, что, чему нужно учиться, потому что продажи, продукт, упаковка, уникальность продукта – неважно без маркетинга, если, если у вас отличный маркетинг, то есть э, отлично проработана стратегия продвижения через интернет, э, все остальное становится на задний план. Э, у вас э, собственный бизнес сетевого маркетинга, если вы считаете его собственным, и вы его не продвигаете в интернете, у вас нет стратегического преимущества. И вот вы скоро узнаете либо заметите кражи своих партнеров на глубине другими сетевиками, которые используют интернет. Вот я, кстати, когда мы вначале начали общаться, да, то есть э, выяснять там кто откуда и э, опыт про бизнес, мы там общались. Я, кстати, видел один комментарий, что у кого-то там не получается удержать партнеров, и они, они просто-напросто уходят. Люди, чем, чем больше времени идет, они вот будут наблюдать за теми людьми, кто постоянно мелькает в интернете, кто говорит об... Э, уникальных способов продвижения, о том, что не нужно а, выходить из дома, делать какие-то такие вот унылые вещи, а все следят за трендами, какой-то пиар-акцией, каким-то вот, как вот когда сетевой бизнес приравнивается шоу-бизнесу, когда вы становитесь суперстар-звездой, а вас начинают узнавать большое количество людей. Вот. И как вы думаете, человек, который… вот представьте, что… не представьте, вот у вас уже есть, например, команда и вы, например, обучаете старым методом, но не обучаете новым, потому что вы сами их не знаете и сами к нему не стремитесь. И есть человек на рынке, который начал очень сильно ярко блистать и обучать интернет-продвижению, то есть создавать этот бизнес в онлайн. Как вы думаете, если вы быстро сами у него не обучитесь и начнете свою команду обучать, останутся ли ваши люди с вами? Либо они будут, обратят внимание на этого человека, который показывает и учит, как продвигать свой бизнес через интернет и имея результаты намного-намного быстрее. Как вы думаете, что произойдет? Останется ли человек с вами, либо он пойдет там, где инновации, там, где новинка? Возможно, вы вините тех людей, которые убегают, либо, ну, как вы сказали, перебежчики. Есть действительно те люди, которые ищут волшебную пилюлю, какую-то таблетку, либо кнопку бабло, нажав на которую там, начинают деньги сыпаться. Но... Взять мой например, пример, я сейчас в шестой компании, да, то есть за шесть лет я в шестой компании. В одной компании я был год, самой моей первой, во второй компании я был три года. И потом так получилось, что по некоторым причинам я в некоторых проектах был там по полгода. Вот, сейчас, сейчас я адекватно понимаю, почему я так делал, что я шел за наставником, который продвигал новейшие технологии. И в этом нет ничего страшного, когда вы находите себя. В большинстве случаев вы не уходите от компании, вы уходите от спонсора. Вы уходите от к тому наставнику, который может предоставить этот момент. Поэтому вам нужно обучаться для того, чтобы ваши люди не находили вот этих наставников, не уходили людей. Вот, поэтому обратите внимание, что не выступаю против офлайн продвижения, как вот вообще вот мой наставник Коста Гара, он доказал, что вы можете взять его принципы, по сути, и применить их и, и в офлайн. Но я предпочитаю на самом деле, да, то есть иметь домашний бизнес. А, они разъезжают на встречи. Здорово те действия, которые вы делаете которые работают для вас. Но а, почему бы не встречаться с теми людьми, которые вам сами написали? Я хочу в твой бизнес. Осталось только обсудить пару вещей. Мой бизнес сейчас так и протекает, да, то есть э, окружение э, проще получить результат в этом бизнесе, и потом, э, имея результат, ваше окружение будет следить за вами и сами будут проситься к вам в бизнес, чем набивать шишку на лбу. Э, пять минут позора, как это говорят в экзаменах, да, когда обучаешься идти, стучаться в двери своих друзей, родственников, знакомых, а получать отказы, эмоционально подавляясь, думать, что этот бизнес не для вас и уходить с этого бизнеса. Здорово, если не, вы не уходите. Здорово, если вы такой же толстокожий, как и я, и голоден к успеху. И для вас не важно, сколько времени пройдет. Вот у меня было всегда такое понятие. Неважно, сколько пройдет времени, я все равно добью своего. да, То есть я найду те подходы, те методы, которые сработают именно для меня.